Группа 1 приближается! Группа 2 направляется к центру охраны! Группа 3 вошла на территорию Базы. У нас хорошая новость и плохая новость. Управление запуском находится к юго-западу от вас. Вы должны ввести с него коды отмены, чтобы уничтожить ракеты в воздухе. Газ, атакуйте центр охраны. Шоу Грикс и я отправимся к центру управления запуском. Вас понял. Центр, а что за плохая новость? Плохая новость. У нас до сих пор нет этих кодов отмены. К черту. Попробуем сделать все возможное. Выдвигаемся! Капитан Прайс, докладывает 5D6. Очищаем восточное крыло и направляемся к центру управления. Прием. Вас понял, д 6 Мы прямо над вами в шахтах. Не стреляйте! Вас понял, сэр. Тревога! Противник проник на базу. Повторяем. Капитан Прайс, докладывает 2A6. Мы попали под обстрел в южном крыле. Они перекрыли здесь вход. Прием! Вас понял, Y-6. Объединяйтесь со второй группой и помогите им захватить центр управления. Прием! Вас понял, сэр. Отступаем ко второй группе. Конец связи! Капитан Прайс, передаем вам коды для самоуничтожения ракет в воздухе. Ракеты достигнут восточного побережья через 15 минут. Прием! Вас понял! Указан! Там нам потребуется подкрепление. пусковым шахтам. Главные двери в центр управления пуском блокируются. Начинается основная стадия пуска с третьей по шестую шахты. Ждать сигнала. Закрыть все ракетные отсеки. Топливопровод перекрыт. Сэр, что происходит? Что они говорят? Черт, они начали отсчет. Захаев собирается запустить оставшиеся ракеты. Шевелитесь! Отдел. Зажигание. Есть пуск. Капитан Прайс говорит газ. Мы захватили центр управления базой. Доложить обстановку. Прием. Группа 2, мы на месте. Открывайте внешнюю дверь в центр управления. Вас понял, выполняет. Ждите уже скоро. Готово. Двери сейчас откроются. Издеваешься, газ. Не можешь побыстрее открывать. Нет, сэр, но вы можете попробовать ее подтолкнуть, если вам от этого станет легче. Хитрое ублюдок. Третья группа на месте с юго-восточной стороны центра управления. Ждем сигнала. Вы у противоположной стены? Прием! Подтверждаю. Готовимся к штурму. соу устанавливай взрывчатку. Выполняй. Вперёд! Осталось 8 минут. Вперёд! Вперёд! Заходим. Мы задержим их подкрепления. Ждать подтверждения. Ждать сигнала. Ждать сигнала. B6. Все ракеты уничтожены в воздухе. У нас тут миллиард осколков, но больше их часть упадет в океан. Капитан Прайс, говорит, газ из центра управления. Они прибыли сюда на грузовиках. Думаю, стоит воспользоваться ими, чтобы убраться отсюда к черту. Передаю координаты гаража. Вас понял? Встречаемся у гаража. Конец связи. Все за мной! Вперед! Всем группам! Говорит центр. Рекомендуем немедленно покинуть территорию. К вам приближаются многочисленные войска противника. Уходите оттуда быстрее! У нас гости! Приближаются вражеские подкрепления! на лифте. Ждите. Знаете, сэр, я бы с радостью пристрелил этого Захаева. Да, и ты один, дружище. Если только он не найдет нас первым. Всё слышали? Шевелите!